Но ну, в эфире здравствуйте, астрологический прогноз. 15 минут на завтрашний день, на 5 июля. И у нас мини-курс по Накшатрам. Будем говорить о об Халгуне. Присоединяйтесь, устраивайтесь поудобнее. Мы анализируем 4 параметра, день недели, лунные сутки, Накшатру, это умное настроение дня, и какие-то астрологические позиции особенные. Мы вдыхаем аромат джетиш, это всего лишь 1%. Самая главная задача джетиш-астрологии, это, конечно же, личностный гороскоп, и там, конечно, можно и нужно делать глобальные а, да, аналитику глобальную а прогноз дня это немножечко о том, что такое Джордж, я всех приветствую это у меня не фотообои я вам потом в конце покажу весь мой интерьер, а то вчера все говорили какие у вас фотообои это не фотообои вообще мы в очень красивом месте, интерьерном крутые апартаменты, пентхаус и будьте до конца, я вам покажу кстати, никогда не показывала, покажу чтобы вам было интересно, это красиво красота спасет мир, конечно же и мы начинаем Прежде всего хочу сказать, что мы говорим о Нирояна, да, то есть это сидерический зодиак, он точно соответствует с задачам души, поэтому мы смотрим его. Западная астрология это отличается. Кто не знает, смотрите отличие западной астрологии». Я недавно создала крутейшее просто видео, где прям на пальцах это все показываю, даже открываю астрологические программы. Говорю, как построить в Джиотиш-гороскопе э, зодиак, да, западный гороскоп. Очень крутое видео, если не смотрели, обязательно посмотрите. Я прикреплю ссылку э, в эфир, э, ну, к этому посту. Итак, э, у нас сегодня, 4 июля, об этом я говорила вчера. Вчера был эфир э, вне времени, да, вне плана. Ну посмотрите обязательно, Пурва Бхалгуни, мы вчера об этом говорили. Сегодня мы говорим о завтрашнем дне, о 5 июля. И у нас завтра вторник, седьмой, седьмые лунные сутки, луна растет. На этом долго не останавливаемся, потому что это нужно больше для личностного гороскопа. В целом седьмые лунные сутки нейтральные, да, мы с вами делаем такие акценты определенные. Четвертые, девятые, четырнадцатые это сложные, нужно прям их запоминать. А вот такие классные, крутые, это третий, пятый, десятый прежде всего. Все остальные нейтральные. На этом можно не заострять свое внимание. А, еще раз повторю, что в жотеш очень много просто миллионы разных деталей. И нужно расставить приоритеты, сделать акценты. Это очень важно. Я люблю это делать, потому что в практическом применении тоже нужно понимать, что именно нужно ну, как бы запомнить, а что можно опустить. А, дальше. Вторник у нас завтра, день Марса, поэтому завтра нужно действовать. Что делать сегодня, смотрите во вчерашнем эфире. А завтра нужно действовать. 5 июля, вторник, день Марса, значит, активно действуем. Но какие-то суперважные задачи по вторникам и субботам не проводим. Это тоже нужно запомнить. Все остальные дни неплохие, но вторник, суббота, дни слишком такие напряженные, даже по вектору дня недели. Все, переходим. Еще к такому моменту, сейчас мы перейдем к Утарабхалгуни, этому настроению дня, но еще хотела бы сказать, что Луна у нас потихонечку переходит из Льва к Деву. Да, и Утарабхалгуни это переходная Накшатра. В каждой Накшатре есть образно говоря четыре дверки, да, четыре пады. И вот первая дверка это еще Луна во Льве, а вторая, третья, четвертая дверки это уже Дева. И вот в Деву Луна перейдет завтра, 5 июля, я округляюсь, 14 часов по Москве, вот. и сразу настроение поменяется, да? то есть мы прежде всего, прежде чем говорить даже о Накшатрах, мы должны, конечно, сказать о том, что, ну, какое созвездие, да, и с самого начала должны понять, что Луна у нас идет очень быстро, почему мы всегда говорим о Луне, потому что это самое быстрое движение анализируемой энергетики, да? Дня, личности. У нас, например, есть Юпитер, Сатурн. Мы их каждый день, нет смысла их анализировать, потому что Юпитер целый год стоит в созвездии, да? Луна стоит два дня, а Юпитер год. Вот. Ну, я все равно, когда меняет Юпитер знак, я делаю эфиры. Кстати, до сих пор не сделала Юпитер в рыбах. Уплыла. Вот. Но ученики и так все знают. Я имею в виду публично, для всех открытом. Не все успеваю, что хочу. Всего лишь 24 часа у меня, так же, как у вас. Вот. Сатурн два с половиной года стоит созвездие да? нет смысла о нем говорить каждый день, потому что он два с половиной года там стоит. Луна два с половиной дня, а Сатурн два с половиной года. А Луна делает вот эти движения быстрее, и Луна символизирует наше умонастроение. Как мы воспринимаем этот мир, события, действия, себя, вот это чувство мира, которое у нас меняется, оно меняется постоянно. Постоянно. Мы сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи учитывая еще наши личностные, да, гороскопы, вот. и вот это мы анализируем, когда говорим о прогнозе дня. Это важно понимать, особенно когда у вас подчеркнута та или иная Накшатра, тогда вы очень ресурсно можете раскрыть любую точку пространства, любой момент времени, даже если он может казаться сложным, непонятным, каким-то условно-негативным в кавычках, да, это, кстати, мое отличие. Я всегда говорю о том, как развернуть в плюс любую позицию. Нет сложных позиций. Есть только отсутствие знаний, как эту позицию развернуть в плюс. Да? Вот этому и нужно обучаться. Для этого нужно обучение астрологии. Потому что там много нюансов. Ведь вы неповторимые все. Нужно изучать свой гороскоп с личной обратной связью от учителя. По вашему гороскопу. Да? Я это делаю в астропрактиках. Хорошо. Что мы говорили? А, вот у нас... Луна идет по 12 созвездиям, но в этих созвездиях, да, в этих 12 домах, можно сказать, есть такие комнатки, вот, и у нас есть Переход сейчас будет из льва в деву. и тут надо понять, что в целом настроение хоп и поменяется, то есть было настроение пару дней такое львиное, можно сказать, царское, красивое, вот мы заселились, например, в эти царские апартаменты на луну во льве, да, очень соответствовали, вот, супруг нашел это все, эту красоту, он всегда организовывает эту красоту, ему дано видеть красоту, у него однеж Венера в экзальтации, вот, и э, дальше пойдет другое настроение. Вот об этом Утро она показывает вот эту вот границу перехода от такого царства настроения, умонастроения такого роскошного, к такому более рабочему. И вот мы переходим э, к Утро ан анализу, да, утро как он цвет моего нового платья. И мы говорить будем о Шахте сначала, у халгуне ее нужно записать, проанализировать, поразмышлять, если у вас проявлена эта Накшатра, вам это легче сделать, проще, и нужно сразу смотреть, какая планета в этой Накшатре, потому что это, конечно, абсолютно разная трактовка, например, Луна в халгуне или Сатурн в халгуне но это на обучение, я сейчас об этом не говорю, не могу говорить потому что это все индивидуально, но шахте есть в пространстве, Вот для этого я обещаю теперь каждое утро, чтобы вы понимали, какая сила есть в устройстве пространства, да? и ее можете использовать в ресурс, во благо себе, вот. шахте это индивидуальная сила, в данном случае пространство, потому что прогноз дня, или ваша сила, если у вас есть подчеркнутая накшатра, то есть планета в ней, Лагна чуть меньше проявляет эту у Шакти, но тоже, тоже присутствует как точка силы в пространстве. Кстати, вот Лагна ближе по параметрам прогнозов, если у вас Лагна в этой Накшатре, потому что это связь с пространством. Лагна это первый дом, это то, как мы в пространстве тут появились, да? наш восходящий знак. Лагна, асцендент, первый дом. Итак, Шакти, способность получать и копить богатство через свадебный союз. И вообще через союз. Ну, просто тут такое подчеркивание идет именно э, союза мужчин и женщин. Вот так можно сказать. У меня, кстати, это Накшатр проявлена. Угадайте, в какой планете. Какая планета у меня будет Рабхалгуни? Кто знает, э, кто смотрел предыдущий эфир внимательно, кстати, не пропускайте. Всегда очень важные элементы рассказываю разные, стараюсь разные. Вот, э, поймет легко, какая у меня планета будет Рабхалгуни. И вы ее, конечно, видите всегда так же, как и предыдущий пример. Вот и способность дать силу любому союзу. Вот такая шахте. То есть союз, сила вот этого мужского, женского, иньянь. Это можно переложить не только на союз мужчин и женщин. Да? То есть поразмышляйте, куда вы можете это приложить, и как вы можете соединить кажущиеся совершенно противоположные вещи. Да? Вот. Потому что мужчина, женщина это же вот небо и земля, да? Марс и Венера. Это вообще два полюса, но они соединяются и получается сила. Сила какая? Например, продолжение. Невозможно мужчине одному это сделать, женщине одно это сделать. Только в союзе. Вот эта сила у Тарабхалуни. Союз соединить несоединимое. Вот я, например, в своем обучении делаю акцент на соединении духовного и материального, не отрицая ни материальное, ни духовное. Это, конечно, и большое искусство, и большая сила. Я этому во всех моих трех школах обучаю, и в школе питания, и в школе целительства вместе с супругом, и в школе астрологии. И переходим к девате. Дэвата Накшатра – это самый главный рычаг гармонизации, самая главная такая энергия, которую нужно прочувствовать, подумать тоже, поразмышлять. И Шакти и деваты они, конечно, пересекаются, и вот в утер у нас девата Ариаман. Ариаман. С переводится как «дружественность», гостеприимство. Очень такая дружелюбная энергия, можно сказать. А где есть дружелюбие? Там, где есть понимание силы, э, синергии. Да? Когда мы дружим, когда мы создаем союзы, для чего это все? На самом деле для того, чтобы создать что-то новое, включая эту другую силу, которую, которой вам кажется, что у вас нет. Ну и зачастую, конечно, когда мы присоединяемся к кому-то, мы активируем и свои качества, которые у нас спящие, и нам кажется, что только там есть это, мы это присоединяем, и получается что-то новое. На примере союза мужчин и женщины ребенок. Да? Реман также называет его и иодити, солнечное божество, это форма сурьи, бога солнца. Тут надо все глубже понимать, я не останавливаюсь на деталях, об этом можно говорить просто часами и сутками, да? я кратко говорю. Управлять временем, вот тут надо подумать, поразмышлять. Уважать время – это одна из самых больших задач любого человека. А что такое уважать время? Не торопиться, не спешить, не медлить, то же самое, да? баланс найти. И также к другим относиться, ценить свое время и время других людей, поэтому изучайте астрологию, это изучение времени, все изучение астрологии, это изучение времени, как его эффективно, ресурсно использовать, направлять, и конкретно, как оно, какие законы в вашем воплощении времени, какие у вас планетарный период. это неповторимо на самом деле. Поэтому астрологию изучать по статьям, по книгам и без учителя – это пустая трата времени. Вы просто закрываете перед собой огромные возможности понять, а как у меня это, и быстрее прийти к счастью, реализовать. Поэтому приходите обучаться. А новички, кстати, если вдруг откликается, нравится – мой подход, мои особенности, мои отличия, еще раз подчеркиваю, я говорю о том, что не планеты на нас влияют, а они отражают устройство нашего сознания. Это отличие моего подхода к джиотиш и аналитике, да, обучению. Пишите, новички, хочу разбор, вот эти два слова волшебных, дадут вам возможность получить мини-консультацию от меня абсолютно безоплатно, в голосовом формате, ну и вообще повзаимодействовать, попробовать, прочувствовать, познакомиться. У меня тут интересная история, кстати, была, когда мы уезжали с Москвы с вокзалом, вот мы на, на поезде ехали, и проходит женщина и улыбается, так на меня смотрит, я думаю, ну я тоже улыбнусь, добрый посыл от человека, и она подходит, говорит, я ваша ученица, я говорю, ну давайте обниматься, раз он моя ученица, вот, такая оригинальная встреча, особенно, конечно, для ученицы, вот так вот встретиться неожиданно. Я говорю, это знак, знак, надо изучать астрологию и целительство по двум школам ученицам. Вот, это также неожиданно, да, было. Ой, о чем я говорила? Ариаман, дружественность, сила с союзом и управление временем. Время нужно изучать и уважать. свое время тоже нужно. Если вы не знаете законы времени в вашей жизни, общие надо знать, и индивидуальные ваши, когда вам что нужно делать по задачам души. Если вы не знаете этого, у вас нет синхронизации. И вы потерянный человек, не понимаете, почему у вас все не так, но вы же идете по шаблонам, а у вас другие законы. Кто виноват в том, что у вас нет знаний, вы не идете в самое важное, изучать себя, узнавать себя. Джотиш – это самый быстрый путь, на мой взгляд, который я просто очень-очень-очень люблю. Этот инструмент, и влюблена в джотиш, поэтому я так много об этом говорю. Итак, время. Смотрите, еще вот тут символ есть в Мания. это выполнение своих обязанностей. Вот это управление временем – это символ. И примера полного выполнения своих обязанностей. И это символизирует вот этот переход Луны в Деву. Деву все, то есть во Льве мы восхитились всем пространством, комфортом, там, еще чем-то. И перешли к тому, что надо что-то делать. Да? То есть шестой сектор, шестой сектор, шестой дом вспоминаем, это дом Артхи. Все, надо выполнять обязанности, надо что-то делать, надо это делать регулярно и во всех параметрах. Девы, да? Девы, всем привет! Очень мощная энергия, но ее нужно разворачивать в плюс, в ней огромный потенциал, но мало кто знает, как это развернуть. Чаще всего скатываются в жертвенность и в закапывание в деталях, хотя это нужно развернуть на намного большую силу. И Ариаман, вот этот, это пример этого союза, когда энергия выполнения своих обязанностей превращается именно в синергию, а не в ваше закапывание, да, вот буравчиком во все-все. -во все. Тысячные обязанности. Ариман, Свети свадьба в Индии, его зовут. <соторые> И тут уже общественное благополучие в конце скажу. То есть до этого у нас, когда мы говорили Пхага вчера, да, в Пурва Пхалгуне, там личностное, а в Унтера это все уже общественное. Запоминайте, все Унтеры это очень классные. Накшатры, это все чаще всего общественное, глобальное. Когда человек хочет не только там, для чего-то одного, для себя, там, для одного человека, там, близкого, а уже понимает, что вот... Целостное общее служение. Все на сегодня по Дакшатрам. Идем смотреть мой интерьер. А, так, хотите? Я сегодня чуть задержусь больше, чем 15 минут, чтобы показать вам. Елена пишет. Елена, привет. А, даже настроение поднялось сейчас. Да, в Эквадоре, да, Елена? Сколько, сколько у вас там времени, кстати? Все время путаюсь, не помню. Так, спасибо вам за э, комментарии. Ой, спасибо, спасибо. Катя, спасибо, что пишете самое важное, я очень люблю, когда вы прописываете, особенно ученики, какую-то важную мысль, и вы же для всех стараетесь, вот эта вот общественная энергия, она всегда даст еще больше кармы в плюс вам, потому что если вы сделаете что-то не только для себя, соответственно, закон сохранения энергии или закон кармы, он как бы во всех, во всех сферах жизни работает, так, все замечательно, спасибо, платье чудесное, Спасибо, что встречаем каждое утро с вами. Ура! Все, покажу, да? Покажу. Хотите же, да, чтобы показала? Из Москвы Елена, да? Простите, тогда путаюсь. У меня Елен много. Почему я так подумала? Ладно. Так, покажу. Смотрите, все, чуть-чуть, чуть-чуть интерьера. -чуть. <с akl. с Alansex> Обычно не показываю, но такую красоту невозможно показать. Смотрите, какая тут дверка у нас вообще. Дверь, в другие пространства. Представляете? Просто на стене дверка такая авторская. Так я могу вот так сделать. Вот. Такая прям, так, как мне тут камеру. Просто дверь в стене. Просто тут, конечно, интерьер замечательный. Неожиданный розовый холодильничек тут. Тут каждая деталь, конечно, в интерьере прям крутая-крутая. Так, наверное, медленнее надо вести вот это все. Чудесный мятный диван, невероятно удобный. Вчера вот с него вела, и, конечно, он так подчеркивает цвет моих глаз. Ой, простите. Так. Вот, вот здесь вот так вот все красиво картины а, очень интересные люстры и потолки прям лежишь смотришь на них и думаешь ну, ну как это? нам рассказали что это вот оригинал потолков его сохранили я нахожусь в городе санкт-петербург со всей семьей кто пропустил и тут конечно красота настроение конечно вот вчера мне ученица подарила мы встречались с одной из самых близких учениц и вот мне такой подарили красивый букет он здесь очень-очень, конечно, подходит. Вот там комнатка, где можно еще спать. Тоже, кстати, очень красивые тут люстры. Красиво? Пишите. Вот такой здесь интерьер. Все в деталях. Прям, конечно, вот, кстати, в деталях, красота в деталях. Это сила девы. Вот, и у нас сейчас луна в деву, да, переходит. И видите, я вам показываю красоту Тут можно прям... Даже ванну вам покажу красиво здесь настолько. Тут целая комната на самом деле душевая, раковина. Ну, огромное пространство. Вот я, конечно, очень это все люблю. Такое вот прям красивейшее. Всем привет! Вот. Ну, надеюсь, вам понравилось. Обычно такое не делаю, поэтому не знаю, как это все показывать, вести, рассказывать, как получается. Но это настолько красиво, что... Вот эту вот детальность мне захотелось вам показать. Именно видите, какая синхронизация, именно когда у нас луна в деле. Тут петербургские колодцы, да, как это называется. Очень, кстати, светлая ясная погода сейчас. Взет, говорят. В Питере обычно немножко серо. Ну все, показала. Надеюсь, вам было интересно. Не знаю, как это делать. Знаю, как говорить о джиоте, как показывать интерьер. Не очень опытная в этом. Вот. Спасибо, что вам было интересно. Необычная обстановка, да. Ну все, солнышки, на сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра в две по Москве. И у нас будет на там самый центр сектора Девы. Вот. Всем спасибо, пишите, пожалуйста, комментарии, я жду всегда, поддержите, мне нужно и важно смотреть, что вам это интересно, да? что я время свое направляю не зря, вам это понятно, интересно, может, какие-то вопросы пишите, буду стараться их учитывать, вот, и на сегодня все, жду вашу поддержку, пишите комментарии, ставьте сердечки, это важно, чтобы... Большее количество людей увидела это вот, утро Тарабхалгуни, в том числе об этом, о том, что мы думаем не только о себе, но уже понимаем, что эти общественные направления энергии, они очень важны, вот. особенно если у вас подчеркнуто это а, Накшатра. Картина с мозгом, да-да-да, там есть две, две даже картины, да, сзади меня, вон, символ мозга, вот. а, символ нашей силы, на самом деле, даже конечно, символизирует наш мозг. И намек на то, что Ганеша, да, везде ставится в начале. Вот мы на Бали жили, в Индии тоже, на Шри-Ланке везде при входе Ганеш стоит. Да, Что-либо начинают какие-то задачи, сначала Ганеша мантру. Почему? Потому что все у нас вот отсюда, да, символ мозга. Конечно, это как раз таки отражает то, что где у нас самое главное. Вот. И даже Ганеша вот, отражает своим продолговатым, Хобот Ганеша это продолговатый мозг наш, где как раз таки вот эти вот пучки нейронов, которые и лежат в характеристиках Накшатр. Все Накшатры это Хобот Ганеша. Кто не знал? <смех> вот. Как мы мыслим, какое у нас было настроение, как у нас все импульсы идут в головном мозге. И все начинается оттуда. Поэтому Ганеша во всем, ну всегда, сначала Ганеша, вот даже во всех у них ритуалах, все. И даже вот я же говорю, на входе всегда, вот, особенно на бале. То есть, дверь открываешь, в дом, и сначала Ганешу видишь. То есть сначала идут импульсы, все связанные с мозгом у нас. Процессор, да? Если мы в нем разбираемся, мы крутые. <смех> так что, мои дорогие астрологи, вы крутые, продолжайте, ученики, продолжайте обучаться, углубляйтесь, а новички присоединяйтесь, хотя бы вкусите более личностный подход, воспользуйтесь такой возможностью, уникальной, да, такому знакомству, мини-консультации, годному уроку. По всем трем школам можно такое, да, чтобы он пожалуйста. Все. Идеальные цвета пишет Анна. Спасибо, фонтан и Ганиш подходят друг к другу. Фонтан и Ганеш подходят ли друг другу, но ну, а почему бы нет? Не очень понимаю вопрос, он касается дизайна или чего. Не очень поняла. Ну, каких-то противоречий не вижу. Все, солнышки. Жду вашу, жду вашу активность, поддержку их до завтра. Все, пока. Всех обнимаю и целую.